Умри, а Антон начальник. Антон начальник, а это Антон подчиненный, да? теня Пончик, это голова. Да, Антон кордон В смысле? Ты серьезно? Не, не не ну ты серьезно? Ты серьезно? Какого хера? пойдем да ну на всем доброго времени суток друзья меня зовут валерий и это сталкивает тем Чернобыля Итак, снова произошла, короче, проблема, вот, у нас уже было такое, то что игра у меня, короче, в прошлой серии мне не записалась, но, в принципе, как бы там ничего такого не было, там была дорога к лаборатории, поиск, поиск входа, вот, ну, в основном там была битва с зомбаками, в принципе, ничего там такого не упустили, вот. Единственное, так, это я заберу. единственное то, что э, вот я, я нашел, короче, этого труп Васильева, э, сейчас я прочту, там было, короче, где-то личные заметки, вот шаги от призрака, вот. Э, ну вот я почти в шаге от одного из людей стрелка. Призрак с одним из ученых ушел под тему лаборатории x 16 Одно но. Я вряд ли найду его живым. Ученый вернулся оттуда один и погиб уже на подходе к лагерю. Вот недалеко от лагеря мы нашли, короче, ученого вот этого. Вот. Ученые выдали мне некое защитное устройство для защиты от, от этого неизвестного излучения. Надеюсь, оно оправдает себя. Они хотят, чтобы я проник во внутрь и отключил источник излучения, тогда они смогут изучить все на месте. Ну, что ж, долго. Окей. И и и и сейчас я вам зачту, короче, КПК Васильева. Там говорилось. Это координаты Вход в лабораторию X16 Вход находится в подвале центрального здания Задачи этого здания неизвестны Предположительно обеспечения Подземных излучателей Изучение документации от N Короче, ну типа неизвестно, наверное Раскрывает предназначение этого проекта Крупномасштабная психотронная разработка По массовому воздействию на Я думаю на разум Потому что когда мы подходили К Ближе к в лабораторию все становилось таким просто ярко-желтым Цветом, Короче, весь экран становился. Что-то давило на голову, короче, на разум мечено. Все необходимые документы у нас мы. А, все необходимые документы у нас. Мы знаем, как отключить излучатель. Продолжаем спускаться с призраком в лабораторию. Зомби повсюду лезут на свет. Все летит к чертям собачьим. Призрак абсолютно не вменяем. Несет какой-то бред. Похоже, его накрыл излучением. Я все бросил, ухожу по туннелям. Я на болотах, где бункер? Черт, черт, черт, черт! Я не могу определить, где я нахожусь. Сахара Трус не отвечает. Что происходит? В другом зомби у меня кончаются патроны. Короче, э -э, Круглова завалили зомбаки, когда он уже э -э, вернулся, почти вернулся на базу, да, к себе. А призрак. Так где-то я остался в лаборатории, я так понял. Он сошел с ума. Так что я думаю, много информации, если он живой, то много информации мы с вами от него не узнаем. Вот, как-то кратко вот я э, рассказал вам то, что было в прошлой серии. Ну, в принципе, и больше ничего. Только битва с зомби. Все. Там ничего такого. В принципе, ничего не, не, не упустили. Вот. И вот, собственно, вот в лабораторию. Молодец, Меченый, ты таки добрался до лаборатории нас крайне важно изучить установку, которая там находится. Попробуй её отключить, чтобы мы смогли ее исследовать. Послушай, Меченый, прототип не сможет долго защищать от сильного излучения. Я предусмотрел такой случай, поэтому когда ты попадешь под сильное воздействие, включится таймер. Когда время истечет, прототип перестанет тебя защищать. Будь осторожный и не забывай про таймер. Короче, вот, наверное, да, получается таймер, который, про который вы писали в комментах. Бляха, ну вот это вот жестко, конечно, с таймером. Это напрягает, это очень напрягает. Очень-очень напрягает. Окей, так, что у нас? Отключить первый блок, отключить второй блок, отключить третий блок, отключить питание установки. Охренеть, сколько всего. Охренеть. Ну, пошли искать. Фонарик включаем. Трупы. На подходе, короче, к лаборатории, там просто такое мясо, ну, как бы много трупов было короче чем ближе подходил тем больше трупов всяких разных лежало короче всяких разных военные сталкеры там наемники просто какое-то месиво было так зомби да, лежать и у меня такое ощущение, знаешь, вот этот излучатель, он, короче, как будто, а, как, как призывает, знаешь, этих а, всяких зомбаков, монстров. Здесь ничего не крутится. Вот. Их просто целая толпа. Вот при входе, короче, в лаборатории их было столько просто умеренно. Умри. Умри, а Антон начальник. Антон начальник, а это... Антон подчинен, да? Теня Бончик. Посмотрим, что Есть? Нет? Немножко артефактов я, кстати, еще там нашел. Вот. А -а -а -а, нашел вот это вот бенгальский огонь. А, три ноги, короче, снурка. Я нашел, можно будет сахар его отдать. Золотую рыбку вот он нашел. Но это мы продадим, потому что они, видишь, по характеристикам, у меня, у меня лучших. И капелька, видите, Сейчас, сейчас вот, вот, вот сейчас я подобрал. Окей, погнали. В смысле? Ты видел? Меня приглючило или нет? Снорк. Дружище, ты откуда здесь? А вот четвертая нога. Четыре ноги, я а теперь смогу прыгать, как с ног. Лифт, короче, лифт по-любому не работает. Бляха, я в я первый-то голова. Ду -ду -ду -ду. А, я в первой-то этой лаборатории. Обсерился. Здесь-то вручи, наверное, дичь будет. Еще, наверное, наглую будет давить. Так, лестницы я ненавижу. Я постоянно с них падаю. Он такой же скалолаз, как и я, видимо. Шлепнулся. Да не один. Ноги, руки. Ладно, окей. Так, вижу там зомбаря Я думаю, наверное Стоит автомат здесь Я сильно потратился, короче Когда шел сюда У меня было 500 там, да, с чем-то патронов Смотри сколько осталось 30 в обои Обоим 30, короче, 85 еще в запасе норки в принципе, знаешь, они, короче, это... Когда толпой да, они опасны. Там сверху... Давай, давай, давай, умирай, умирают Они, а стреляют давай, прикинь умирают прикинь, прикинь, стреляют Стреляют да антон прикинь, прикинь Пипец. У меня патронов все так быстро? Готов. Готов. Бляха, хватило на всех. Все у меня патроны от автомата, короче, кирды. Все, мать. Леха. Пугал вас, саны. Так, надо, короче, это ружье убирать. Потому что патронов у меня нет. Ладно. Ходов, наверное, будет, как обычно. Целая куча. Поплутать Так нифиг так, патроны пускай для автомата копятся. Надо было больше покупать. Больше с собой брать. Тоже знал, что такая вот. Так сильно потрачить. Так, это ничего не крутится у нас, не вертится. Леха. Можно он туда. Там, наверное, этот какой пульт управления. Или нет? надо ну, да. Наверное, дверьми управляет, которые у вас впереди открыты. Толчок яха. Она вечно какие-то дичь происходит ну, ну что вы ⁇ пти мужской толчок женского нет здесь наверно видимо это одни мужики работают так погоди а это наверное, этот Но, как я охренеть здесь просто смотри какая теща творилась либо они друг друга короче перефигачили когда сошли с ума опять голова либо это Ёха. Зомбаки. А, нифига! Снорк, снорк! Как так? Ну, блеха это опять наверно через стену. Надо за другую стену, короче, спрятаться. Вот сюда. Ладно, ружье, блин, оно на близкое расстояние. Бежать. А, пекаль, пекаль, пекаль. Хорошо. Просто дичь. Столько их много. Тут снор где-то, который меня загасил. Или я его убил, или он взорвался. хорошо патроны Пусто Окей, туда, туда, сюда раз снорка не было так патрончики от пистолета получается хорошо пистолет неплохо пистолет неплохо пистолет нормально выносит если нормально целится наверное взорвался снорк я думаю ага херушки херушки где ты где-то где ты где-то где ай-яй откуда ты вылез вот откуда он вылез с потолка? А, они, наверное, на трубах вот здесь сидят. Так я еще даже до первого блока не дошел. Несколько сколько здесь лежит? По-любому там что-то есть. Да давай здесь посмотрим еще. Прикинь. Офигеть, костер из костей, да. Здесь держали пленных, смотри. И дать опыт на них Миска что-то собаки, да? Просто. Жесть. Ух ты, нифига, тут смотри. Штучек, пусто. Опа, опа, опа, патроны. Хорошо, хорошо, патрончик. Одна коробка, да? Здесь что, ничего не выпало? А, аптечка. Хорошо. Так, пусто. Пусто. О, да, детка. О, да. Это хорошо. Наверное, понемногу, но все-таки лучше, чем вообще без патрона. Все хорошо, давай посмотрим, что у нас тут по патронам. 185, нормально. Нормально. Но пока я похожу короче, с этим с ружьем Попаться Блях, вот этот рык Вот этот, знаешь Тут это ощущение как что-то Что-то что огромное Не знаешь, не снорк Я понимаю, что это возможно снорк Скорее всего снорк Либо кровосос Но По звуку такой, ощущение как будто, знаешь, какой-то Огромный звук Да если патроны кончатся, будем закидывать гранатами, короче. Ну, у меня нормально есть. Но я говорю, срок. Да ни хрена себе просто, видал? Хера у меня сожрал. Охренеть. Че он так резко это, мощно меня съел? Просто нифига, брикдансер. Там еще один. Ну-ка, погоди, надо с пистолета. С пистолета вроде как нормально они выносятся. Что-то сюжет, я Мне кажется, что как будто это... Ех. Мой... Моя двухзвуковая было помощнее. Ну-ка. Консумир. убил <звук> да бляха ч ⁇ не такие мощные то чем глубже в лаборатории, тем мощнее что ли снорки? с норки отфигли че за она не умирает ему всю задницу обстрелял Ты прикинь, это саны снорки не умирают. Сколько тебе патронов-то надо, э? Чем чупчела, В смысле? Ты серьезно? Не-не-не, ну ты серьезно? Ты серьезно? Какого хера? Ты прикинь. Ч не дохнет? Во! Другое дело, это, наверное, может пуш-баг какой-то, глюк был. Это дичь просто. Да пошел что за нафиг так надо вот так ну-ка и ты сюда иди смотри Уфу-ху-ху-ху. Ч ⁇ все, все, все, все. Смотри, все, все, все, все, У меня нет слов. У меня нет слов. Что? Смотри, смотри. Смотри, смотри. Смотри. Смотри. Да иди ты сюда, -то, Ну. Вот, отлично. Фу. Хера, Здесь, по-моему, больше ничего. Нет. 20 минут и мы еще не дошли до первого блока даже. Почти близко. Почти рядом. Ты какая то тоже дичь. Скорее всего. Ты же как будишь. Ай-яй-яй, -ай -ай, чё-чё-чё? А чё, а, а чё делать-то? Э! Три минуты. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Жесть. Три минуты всего. На все про все дается, да я так понял? На все... Внимание! Критическое излучение! Немедленно покиньте опасную зону! Да. Лёха, Лёха! Ступите! Охренеть, как, как тут пройти? Они не духнуть нихера! Гади, надо, конечно, поснимать всех? Внимание! Критическое излучение. Немедленно покиньте опасную зону. Я думаю, поснимать надо всех. Потом просто быстро пробежаться. Да, поснимай, что-то не вдруг, вот ни хера. Ну что ты вы делать вот В Внимание! Критическое излучение Немедленно покиньте опасную зону А ну-ка Смотри Опа Так Ну-ка И заново, да, начнем? Ага, хорошо исключение. снял. Я думаю, вон тот, да, пульт управления это то, что мне нужно. Внимание! Критическое. Я наверху случай. еще блуждаю. Ну ладно, погнали. Ну, а внизу там нет бляха бляха -бля, -бля, прячься критическое а смотри заново на все что ли? Я там Критическое излучение! Я ближе подхожу, короче, к этой штуке. И это происходит такая дичь. Так. Хера там. Там мозг? Откуда ты стреляешь-то? Я тебя не вижу. Внимание! Критическое излучение! Там сверху еще. Так, а я заберу. Еще один. Покиньте зону. Зону. Немедленно покиньте Что такое? Кирпичка так, там еще один. Артефакт. Так, отключить третий бомб. Оо, нихера. <связь> <связь> <связь> Горел на работе. Внимание! Так, ладно. Критическое излучение! Это мы забрали? Это зону. забрали? Так, так, так. Что-то мне кажется, там один внизу. А! Вот опять видишь, все пожелтело, как и так, погоди. как и это. На улице тогда, когда я сюда подходил, так выше, да надо. И выше, и выше. В смысле комбинезон? Что за комбинезон? А, а. Ну вот так. Получше, чем у меня. Так, окей, выбросить. Три минуты, три минуты. Расслабляемся. Бежать. Так, где тут? Где рубильник? Где кнопка? Ох, вижу. Две с половиной минуты. Успеем. Отключить питание. Еще выше, наверное, да? Охренеть. Кто? Гранату тут заберу. Ты где-то здесь? Где, где ты? Отключить питание. Где? Да мозг? Фирай, а че такой здоровый? Это чей мозг? инопланетный? На кнопки. Отключи все излучения. Я отключил все прикинь, прикинь. Че, пойдем? так важно. Почему же ты не объяснил, зачем ты идешь туда? И как тебе удалось сделать эту фотографию? Ты даже не представляешь, где я был и что я там видел. Ох, стрелок, лучше не лезь туда. Держись, сынок, я о тебе позабочусь. будет хорошо. И куда ты теперь? Север. На север. было еще? Не понял. Все теперь можно выдохнуть. Теперь можно, наверное, выдохнуть. Мне теперь надо отдать взять документы. да я хочу много-то. Не трогаю а, а, а, а, а. Картинка-то вообще Женя Кащи Он реально кощи. Так, ладно, того не трогаю Фу. Ну да, немножко запарненько было Так, погоди Это у нас Штука Артефакт артефакт продать можно, да? Так, а мне ничего нового из артефактов никаких нет. Новеньких там. все по старенькому окей. да ну на мне его убивать надо ты контролер а, тебя не контролер здесь Бляха, вон идет топает смотри На На На На На а -а -а, Все двоится в глазах Все успокойся успокойся отстань Отстань от моей головы Я приду в себя или я так буду? снайперки боевого. вот так сейчас и буду его. Ну, вроде я попадаю, да, по нему? Эх, Когда вот начинает он свистеть. Надо двигать. Троллер. Сейчас пистолет достреляю. Если я его не убью, то эти гранаты пойдут в ход. Взорву его к чертовой матери. Подсвести мне еще. Чуть. Он видишь он так... Делает, короче. Значит, я по нему попадаю. Ему больно. Где-то? Он живой, по-любому. Тихо. Как так, я его не видел? И где? налови да ты как бы ах ты не докинул не докинул на лови убил До хирушки его реально убить Я не успел убежать. Его не вижу Я тупо, тупо, тупо Просто трачу все А, нет, смотри, мертвый Да ладно Я убил контролера Я думаю, что он здесь один. Надеюсь. Так, ну документы где-то. Где-то здесь. Ааа! -а -а! Я убил контролера, но поджарился на какой-то херне, блин. Я хоть сохранился? Помимо контроллера еще какая-то дичь есть. Так, ладно, туда не заходим. Здесь тоже пламя. Тут пламя, там пламя. Уберу, спасибо. Ладно, я убил контроллера, это прикинь. Может, и тогда в, пер в первой самой пещере тоже можно было его убить. Просто я не стал связываться сюда, наверное. Призрак. Я где. Как бы мне пригодилась сейчас их помощь. Вернусь в задание, обязательно найду продника на кордоне. Он вот там частенько бывает. А через него выйду на доктора. Если стрелок все еще жив, то доктор точно знает, где он. Да. Ну, это потом. А сейчас иду один. В эту чертову миссию в подземелье. Васильев не в счет. но только обуза, которые придется оберегать. Да, Васильев в последний момент струсил и вместо того, чтобы отключить нижние пульты, просто сбежал. Когда открылась дверь, не надо было на него полагаться. Правильно стрелок не доверял этим лжевым собакам. Мой единственный шанс добраться до двери Раньше контроля Видать, не добрался Видать, не добрался Так, комбинезон призрака Ну-ка, заберу Документы с лаборатории x -6. Полиэтиленовый файл с документами Без ученой степени по биологии Сложно что-то в них понять Окей Требегиня, а он еще и с этим Так Он еще и с одним пистолетом был? Ни хрена себе он отчаянный Просто чувак Так Будет легенда о том, что э, призрачный сталкер никогда не носит с собой аптечки. Все на нем заживает, как на собаке. Говорят, что у него необычный комбинезон и что он его из аномалии достал. Проверим. Окей. Так, погоди, а это я выкину. Я же снял с тебя комбинезон такой умиротворен так аптечка смотрю аптечки лежат у контролера нейтрал почему он нападал почему этот нейтрал на меня нападал Йо. задание провалили защиты лагеря да пошли они уже под своим лагерем у меня тут такие дела вообще творятся ты посмотри опа да, типа можно сократить. Окей, так, погоди. А, информация X17. Найден КПК Васильева. Нет личные заметки. Бармен лаборатории. Еще одна загадка. Я в шоке. Призрак и человек с фотографией в КПК приложенный к заданию убийства это один и тот же человек. Я ничего не понимаю. Значит, произошла, произошла какая-то ошибка. Но только кто ее допустил? Пока ответа нет. Из записи призрака я узнал имя общего знакомого и четвертого в группе стрелка, доктор. Он долгое время помогал группе и выполнял, судя по всему, роль штаба. Найти его можно через сталкер, по проводник, который частенько бывает на кордоне. Ну что ж, проводник, смотри не умри и случайно, до нашей встречи. На трупе призрака также нашел документы по остановке пси-мозг. Вся округа находилась под влиянием этой хрени. Она зомбировала всех входящих в зону ее действий. Я узнал, что существует еще одна установка в лаборатории X-19. И, скорее всего, она-то она является вжигателем мозгов. Еще я узнал, что эти установки не всегда работают на полную силу. Есть периоды, когда они понижают мощность влучения для охлаждения агрегатов. X-19? Ни хрена. Вот эта тема, вот эта тема. Так, что здесь есть? ну Да, это, наверное, сократить могу просто. какая-то. В смысле, я не понял. А... Стрелок и Призрак – это один и тот же человек? Чуть не понял. Грубли, я не понял, реально. Стрелок и призрак это один и тот же человек. То, что он говорит, типа на фотографии и призрак. Лицо. Одно и то же. Блях, опять военные что ли? Так, ну, допустим. Где я вообще нахожусь? Паника в лаборатории X16. В смысле? Раз, найти документы принести документы бармену плюс через секретный тоннель поговорить с сахаром окей так выход <laughs> что это такое было <laughs> так ладно это получается мне сюда опять вояки же Снорка. Так, окей. Еще один круг. Окей, давайте здесь передохнем. Короче, у костерка до костер такой, видишь, прям из костей. Окей. Передохнем здесь, вот, видос у меня подходит к концу. А... Много всего! Много всего мы увидели, много всего что-то нашли, но Бо больше загадок. Вроде Нашел ответ, но больше вопросов. Короче, непонятно. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм... на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий, всем пока.